estamos en youtube Siete. diez, diez. diez. Uh. voy a grabar, grabar grabar y grabar hoy tengo uno, dos este será creo Ora in three quattro de un minor Ванбунзер. Ванбунфер. Сама кот. Его зовут Влада 4 в Роблокс. Сейчас вы видите. Лава. А4. Я знаю. Он чипс чипсы назвал Лава Лава. И канала 4. Это продумал Роблок. Имя Роблет. Чипсы. И канала ла, Лава А4. Крутая идея. Я вдруг вот да. М -м, мне надо добавить в друзья. Глент снимает, наверное, видео. Видео. Наверное, Глент снимает видео. Роблоксы, наверное. Наверное, если он снимает, то... То Тогда... Блин. Блин, тут один. Блин, тут один. Если это... Блин, тут один. Это... Глен, он Глен назвал себя в роблоксе Глен то один. Глен, если ты смотришь мои мой это видео, видео, найдешь меня имя и фамилию. Ожег Глен не снимать, наверное он монтирует видео. Он Раньше снимал, было зеленый значит, он играл, может как, на и или Брюхевин, или Адопми, или Оби, я не знаю. ждем ждем выведем И вот он, его, и вот он, Влада четыре вот он. Сейчас прогрузится. Глин. Глин, сделай еще футболку А, девять. Глин. А, от спорта мини. Девять. Он купит. Он, наверное, тут зарабак или бесплатно не знаю да загрузится но но мне надо два, hey, два, два что так? Роблокс? Хипсик? Он, наверное, у Глента у Глент у меня у Роблокс у рубцы темная и он купил такой футболку себе еще он как так как Глен достал футболку Глен Два, три, четыре, пять, четыре. Наверное, сегодня он через лента снимает видео. Наверное, он монтирует видео и выкладывать видео, наверное. Лен, это достал? Как? Как Лен достал? Как? Как? Ну как? Так невозможно достать теперь. Типа. Как Лен? Лен теперь? Типа. И вот лава чипты и канала 4. Он так предзла. Мау Давай, нах, ставись соседка пришла за солью. А он? Этот А Вот это потонуло. Ну, Лава, лава, лава, а Вот так вот. Вот это Глен и А4. Я не знаю. Я не знаю, если Глен играет в Роблок. Глен. Вот что есть на YouTube. Ну, по 14, 20, Я okay, А вот, и за Пока. пока.